Меня все спрашивают, почему так долго нет видео про Мерседес. Дело в том, что Mercedes я чиню в гаражах. В гаражах у своих друзей. И произошла неприятная ситуация. В эти гаражи, в гаражах очень много частников, которые берут машины, биты, восстанавливают, продают, где-то там кому-то что-то ремонтируют. И в один из гаражей пригнали угнанную машину. Хозяин, разумеется, этого не знал. Ему просто поставили машину, сказали, почини нам там что-то, крыло, выстучи и так далее. Буквально через два часа, как ему пригнали эту машину, приехали менты, все опечатали, все гаражи опечатали. И, разумеется, опечатали. в одном из гаражей лежали ключи от Мерседеса. И эти ключи были опечатаны, Мерседесом было невозможно заниматься. Да и не стоило привлекать внимание. Соответственно, ключ один у Мерседеса хозяин дал ну, вот сейчас прошло какое-то время, несколько месяцев Всех выпустили, машина свободна, мы можем спокойно ей заняться Ну вот он Мерс Наконец-то дошел до того гаража, где я менял торпеда зимой. Торпеду, наверное. Фигу, да? Вот что в таком состоянии он сейчас. Сейчас зайду внутрь. Не за всем понимаю, почему зонтик здесь. Ну, как бы мы встретив в большом количестве шп шпаклевочной пыли. Разумеется, все тут вышкуривается, полируется. Ага, карты дверные внутри. Мерседес вот такой вот сейчас, вот так он выглядит, так вот немного подразобран, все идет в процессе. Сидел а, в том, что я уезжал на две недели, даже не две, а почти по три с хвостиком получилось в итоге. Мой отпуск затяжной, который я совместил немножко с работой, так я мебелью занимаюсь, ездим по поставщикам, и вот я недавно появился, вот процесс продолжился, собственно вот на таком этапе все. Некоторые вещи я попросил сделать за меня, как бы процесс кипит, но идет он по принципу остаточному, так как это все делают мои друзья, и без оплаты, соответственно, идет по остаточному принципу. В первую очередь они делают свои дела, потом на оставшееся время делают моих Мерседес. Итак, что у нас происходит на начало августа? Вот машина частично загрунтована, полируется сейчас, приводится в порядок. Какие-то части будут вырезаться. вот это вот уже крепежа нет этого. Надо будет все вырезаться и заново делаться будут всякие там крепеж. Ручки сняты, эта дверь будет перетряхиваться внутренность. Видите, ее не трогали. На стадии выведения в идеал, если можно так выразиться. Так, видно тут вообще просто, мне кажется, темень. Вот постепенно зашлифовывается, все будет покрываться. Вот так в машине была небольшая проблема не открывался багажник но эту проблему как видно решили вот снятый бампер который выводится сейчас отдельно и вот и вот дверь которая загрунтована сейчас здесь стоит отдельно зашкурена выведена, убрана ржавчина. Это сам бампер, выкрашенный в грунт. С использованием всяких там пластификаторов и прочих необходимых для этого дела вещей. Из приятных вещей нам подарили... У нас не открывался компрессор. Я даже не знаю, что... Спал. К теме не относятся. Нам подарили вот такую вот полезную вещь. Компрессор Видно, да? Компрессор нашего Мерседеса. Багажник не открывался. Вот нам дали, сказали, вот тебе. Опять-таки же покажу, что видно, что гнилья такой трухи нет свойственной Мерседесом, Так что автомобиль таком бодром ощущается. ощущается бодро, достаточно бодро ощущает себя относительно автомобилей других этого же возраста. Этой модели. Мне интересно, что там в багажнике творится. Мы каким-нибудь образом вот так пальцем... А, вот хрен тебе. Багажник закрепили. Ну ладно. Рёбе ставим на место. После покраски обязательно останется замена лобового, потому что, ну, как бы это лобовое не лобовое, а оно... И техосмотр не пройдет и, и так далее. Тем более оно здесь уже не родное стоит, судя по бирочке. В пятом году его меняли.